Здравствуйте, коллеги, с вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно обсудим, как закрылась неделя предыдущая, что ожидать на этой неделе, ну и пробежимся по всем ключевым событиям. Но ну, а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, ну и ваши вопросы, как всегда, конечно, оставляйте в комментариях. А прошлая неделя завершилась позитивно для фондового рынка, мы увидели обновление исторических максимумов по индексу S&P 500, также по индексу Nasdaq, ну и Dow Jones тоже не отстает и в ближайшее время тоже может показать перехайд. Также хорошо себя ведут и европейские индексы, что в целом подтверждает пока сохранение позитивного настроя на фондовом рынке. Ну и плюс еще один интересный момент связан с нефтью. Ну теперь давайте обсудим это по порядку. Начнем мы с завершения прошлой недели, и на прошлой неделе были э, нонфармы, да, которые дали довольно-таки позитивный толчок. Мы видим, прогнозное значение было минус полмиллиона рабочих мест, да, то есть ожидалось, но по факту было даже создано 50 тысяч, что безусловно говорит о позитивном восстановлении рынка труда, что сейчас ну, фактически является все еще ключевым приоритетом для Америки, и с этим как раз вопросом они работают. И, собственно, это также дает позитив на непосредственно фондовый рынок. А с точки зрения текущих вещей, да то здесь тоже важно понять, что сейчас у нас на рынке происходит. И, во-первых, это подвижки с Байденом, с его поддержкой пакетом стимулирующих мер на 1,9 триллионов, то есть пятницу было еще одно заседание и фактически здесь мы видим уже положительные сдвиги, что также дает позитивный настрой и на фондовый рынок, да, как еще одна вещь непосредственно уже в копилку. Что еще интересно? Интересна эта ситуация вокруг нефти, также было заявление от хедж-фондов, что они видят позитивный настрой на 2021 год относительно нефти, именно роста котировок, поэтому они ставят на повышение в связи с тем, что экономики будут восстанавливаться и нефть снова будет нужна то есть для того, чтобы как раз возместить те потери, которые были в течение 2020 года. А по разным оценкам, ожидаются цены по нефтемарке Brent в районе 70-80 к концу года года, сейчас мы видим, что уже торгуемся по а, в районе 60, поэтому здесь перспективно а, как раз настрой на укрепление нефти оно остается, поэтому важно понимать, что еще в 2021 году на фоне как раз вот восстановления того, что было в 2020, нефть себя вполне может показать. Конечно, вряд ли мы можем увидеть движение там, в области 120, 150, но в целом вот это восстановление, оно может дать, безусловно, свои плоды, в том числе, например, акции нефтяных компаний, то есть в моем портфеле есть ExxonMobil, я пока его продолжают держать, потому что, конечно, на этом позитиве акции тоже могут вырасти. А что также важно? Также важно продолжение как раз ситуации США и Китая. Здесь Байден тоже на прошлой неделе заявил о том, что да, есть определенное трение между Китаем и США, но он не будет следовать тому курсу, который был взят Трампом. Но, безусловно, есть вопросы, которые непосредственно решить. То есть здесь мы должны понимать, что, скорее всего, Байден будет придерживаться чуть более мягкой политики в отношении с Китаем. И вполне вероятно, что это будет ну, некоторое утепиление отношений после как раз президентства на Трампа. У нас продолжается сезон отчетов, и здесь тоже важно понимать, что мы ожидаем на этой неделе. На этой неделе отчитаются ну, практически уже большинство компаний отчиталось, в том числе из индекса S&P 500, но а, также есть несколько интересных имен, на которые мы должны обратить внимание. То есть отчитаются а, компании из сектора марихуаны, да, то есть, которые занимаются производством марихуаны. В данном случае этот сектор сейчас выглядит довольно-таки позитивно, а, и мы видим уже довольно-таки неплохой рост, особенно если брать ETF, да, которые входят в эти инструменты, ну и э, компания Canopy Growth также отчитается на этой неделе, поэтому если в вашем э, портфеле есть данные э, акции, то пока настрой по ним довольно-таки позитивный. Отчитается а, на этой неделе Cisco, Cisco тоже один из э, гигантов, наряду с IBM, Intel, ну скажем так, такие э, динозавры да, в данном в IT-сфере. А будем смотреть, ну безусловно будем слизить их отчетом, читаются они 9 февраля после закрытия рынка, но пока их предшественника к IBM и Intel рынок не радовал, но опять же понятно, что на эту компанию в том числе оказали и последствия коронавируса, в любом случае мы ждем отчетов, потому что сейчас акции в любом случае подрастают, посмотрим будет ли какой-то дополнительный позитив. Также отчитается Coca-Cola, а также отчитается компания Zilloo, Uber да, будет отчитываться, Крафт, Крафт Хайн, Хайнс и Дисней тоже читаются уже на этой неделе. Если посмотреть событий, которые нас ожидают да, на неделе предстоящей, давайте посмотрим. По, сегодня, в понедельник, да, пройдет выступление председателя Банка Англии, это пройдет сегодня, во вторник, число открытых вакансий на рынке труда, но мы уже видели с вами Nonfarm, они позитивные, в целом говорят о восстановлении как раз рынка труда в США. В среду будет выступление Паула, изменение запасов также по сырой нефти выйдет в среду, которая на информацию безусловно влияет ну, на текущий момент и на рынок нефти. В пятницу будут опубликованы данные по Великобритании, это ВВП, квартальный, месячный и ну, полуквартальный. По, по, в четверг в Китае, в Японии выходные дни да, и также в Корее. Для тех, кто... Ну, ну, кто, возможно, следить за этим инструментом. Ну, а теперь, в целом, если пройтись по рынкам, мы видим, что индексы, да, на локальных максимумах, а, и, а американский доллар также укрепляется, да. И сейчас я, как раз, по крайней мере, для себя рассматриваю выход вот из той коррекции, которая была последние несколько недель и а, буду искать также возможности входа на продолжение роста. А, Евро-доллар скорректировался в область 1.1961, это минимальное значение, которое мы видели в пятницу. А, в принципе, с текущих уровней также пока Видится, интересно его рассмотреть на покупку Дальше уже будем смотреть, сможете ли уйти выше отметки 1.2160 Если сможем, то вероятно восходящий тренд по данной паре продолжится Но также можем поставить и в боковике В любом случае цена довольно-таки неплохая В пятницу мы смогли закрепиться выше максимальных значений, которые были сформированы в четверг Поэтому лично для меня здесь есть сигнал на поиск покупок Но я не буду ходить по текущим ценам Я поставил отложенный ордер и если цена скорректируется, то еще раз в евро-долларе я войду. Я напомню, что несколько раз я его уже пробовал покупать, но на данном нисходящем движении уже две сделки были закрыты по стоп-лоссу, собственно сейчас еще более интересный уровень поддержки, поэтому еще раз здесь я попробую заходить на продолжение роста. А по британской валюте. Здесь мы тоже видели коррекцию, на прошлой неделе очень быстро восстановились, сейчас торгуемся практически по локальным максимумам, который мы видели в январе. Не было интересных точек для входа на присоединение, поэтому пока британ валюта остается вне поля моего внимания, поэтому здесь пока я тоже беру на паузу. По паре американский доллар, канадский доллар здесь мы видим пока продолжение нисходящей формации, в пятницу мы обновили минимальное значение, то есть ушли ниже значения четверга и среды, что пока подтверждает сохранение данной нисходящей формации, но из данной валютной пары я вышел после перехая, который был как раз в четверг, поэтому здесь я пока нахожусь вне позиции и возможно если будет еще одна волна роста, то я для себя тоже рассмотрю возможность входа на продолжение по снижению данного валютной пары, но пока здесь остаюсь не рынка. А по паре американский доллар японская и японская иена, если мы посмотрим на дневной таймфрейм, здесь как раз довольно-таки интересный уровень для того, чтобы заходить как раз на продажу. Мы вернулись к максимальному значению, которые мы видели в ноябре, и с текущих уровней продать доллар и иену, мне видится тоже интересная идея, по крайней мере на эту неделю я буду пристально следить за этой парой. А, к сожалению, пока мы не смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу, если это произойдет сегодня, я поставлю отложенный ордер и Примерно в области 105-59. И буду ждать коррекцию для того, чтобы как раз войти в данную позицию. Поэтому здесь довольно-таки неплохой потенциал для снижения может быть. Поэтому доллар-иена одна из ключевых пар. Фокусим его внимание на эту неделю. Австралиец продолжает укрепляться. По австралийцу также был сформирован довольно-таки неплохой область поддержки. После той коррекции, которая была начиная с ну, первых чисел января. Поэтому здесь я тоже для себя уже перевернулся непосредственно в покупки. И вошел минимальным объемом просто по рынку. Цена была довольно-таки неплохая плохая, но об этом я говорил тоже уже в пятницу, поэтому сейчас пока нахожусь в данной позиции, мы увидели здесь уже перехай, поэтому здесь я тоже стоп-лосс уже перемещу за минимум, который был в пятницу. Сейчас торгуемся по локальным максимумам, ну, буду следить в целом, да, ожидаю вновь поход на область максимальных значений, которые были в начале января, но если ситуация на рынке поменяется, то конечно буду выходить и по другим ценам, если вновь наметится нисходящая формация. А по новозеландцу, здесь тоже мы находимся Довольно-таки долгое время в таком боковике, пока он все еще сохраняется, но каких-то интересных точек для входа здесь не было, поэтому новозеландец пока остается, ну, по, по новозеландцу пока позиции не рассматриваю. А золото, да, золото еще один инструмент Который я тоже пробовал покупать Несколько раз, а последний раз Я делал это как раз в конце января Вышел, ну, в небольшом плюсе да, Достаточно близко к точке входа а Сейчас мы видели еще одну волну Коррекции, поэтому здесь я еще раз да, Буду пробовать заходить Я уже поставил отложенный ордер Собственно, сегодня мы уже смогли закрепиться Выше максимальной значения пятницы, что для меня Дает сигнал как раз поиска покупок а Поставил отложенный ордер а, Ниже текущих уровней, это область 1793 доллара за тройскую унцию, 1794. Если мы скорректируемся в данную область, то в золото я бы а, вошел да, вот по именно данным ценам, но не по текущим, потому что с точки зрения текущих уровней, а, с точки зрения риск-менеджмента я просто не могу войти в эту позицию, чтобы не нарушить свои правила непосредственно по риск-менеджменту. А далее по индексам, как я уже говорил, европейские индексы также довольно-таки себя неплохо ведут. Сегодня индекс DAX уже торгуется выше, Выше, максимальные значения, которые были сформированы в январе, поэтому опять исторический максимум, здесь все сохраняется позитивно, но той коррекции, которая была, ее тоже крайне быстро откупили, поэтому здесь практически не было откатных движений начиная с 29 января, поэтому в эту позицию я не присоединился, так как я обычно присоединяюсь непосредственно на коррекциях. Ну и то же самое по индексу S&P500. S&P500 сегодня уже опять торгуется по локальным максимумам, поэтому здесь там, то падение, которое было его опять же крайне быстро выкупили но мы это видели и в прошлом году до да, подобные ситуации поэтому здесь рост пока продолжается если будут коррекции, то я также для себя буду рассматривать возможность входа на, на после завершения данных коррекций, но, конечно, не по текущим ценам, не по локальным максимумам. Ну и нефть марки Brent январь крайне позитивно, февраль, прошу прощения, крайне позитивно идет для нефти марки Brent. Мы уже видим торговлю по максимуму, который мы видели в феврале, ну и нам немного остается до отметки 70, это по CFD на нефть марки Brent. Да, это значение мы видели в январе прошлого года, то есть сейчас туда как раз нефть и идет. Вполне вероятно, что при подходе к этому уровню мы можем увидеть новую коррекцию по данному инструменту, но вот такой целевой ориентир по нефтемарке Brent с перспективой на месяц-два я тоже для себя рассматриваю. Поэтому неделя также выглядит довольно-таки интересно и у нас остается еще несколько сезонов отчетов. Мы видим, что в целом позитив на рынке сохраняется, ну и что сказывается также на портфеле из акций. Да, с точки зрения трейдинга не так много идей появляется, ну, точнее, не так много идей, которые могут торговать по своей системе. Но в, том, в, то, в то же время э, инвестиционный портфель довольно-таки себя неплохо показывает. Ну, а мы продолжим следить за текущей ситуацией. Обсудим обязательно все важные моменты в среду. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Всем желаю хорошей торговой недели. Увидимся с вами в среду. Всем спасибо за внимание и до свидания.